Здравствуйте, с вами бодрящие гайды! Налейте чашечку свежесваренного кофе, устройтесь поудобнее и погружайтесь в удивительный мир ArcheAge. Сегодня мы поговорим о героическом режиме Воющей Бездны, подготовке, особенностях самого данжа и каждого босса в отдельности. Учтите, что этот вариант состава группы и прохождения станции не является единственно правильным, а лишь один из вариантов, который на мой взгляд более удобен. Выбирайте, что именно вам интересно. Каждая кнопка отвечает за отдельный раздел гайда. Если у вас возникла проблема с прохождением какого-либо из боссов и вы не хотите тратить время на просмотр видео по другим боссам, то просто клацните на кнопку с нужным боссом.